Я знаю тебя, Равель. Ты избранный. Что за сумасшествие? Я раньше такого не видел. Смерть была бы избавлением для меня. Я не хочу существовать в таком обличии. Ты не выжил в этой бездне. Я просто спас тебя от полного уничтожения. Я бы выбрал смерть, чем такое существование. От тебя ничего не зависит. Я уничтожен. Ты переродился. Пойманные тобой души тех, кто ненавидит Каина, дадут тебе силы и активизируют твои скрытые способности. И это поможет тебе унаследовать мозга. Равновесие нарушено. Души умерших находятся за западне, и я не могу повернуть вспять колесо их судьи. Я не могу изменить их предназначение. Отомсти за себя. Продолжи противостояние с Каином. Уничтожь его и его братство. Освободи души и заставь колесо судьбы двигаться вспять. Используй свои хитрости для того, чтобы украсть души. А я помогу тебе в этом. Стань моим похитителем дух, моим ангелом смерти. Эти ворота искажают пространство, прокладывая дорогу во времени. Лап, тебе нужна энергия. Вечный голод оставил меня. У меня больше не жажда крови. Ты изменился. Теперь жажда крови вытеснила более сильное желание. Ты стал похитителем душ. Приумножь свою силу. И теперь тебе нужно охотиться на потерянных духов и добывать души своих врагов. Каин сломал твои крылья, но они не потеряли свое предназначение. Используй их, и они перенесут тебя через это препятствие. Что это за противные создания? Ужас потустороннего мира. Их постоянный голод заставляет пожирать души. Они не могут найти себе вечного покоя.